тут не помещается затонула? нет? не засунул Фимочка ну давай засунулась засу. чуть-чуть осталось Фимыч я на курящих хамек Фимыч Вылазит, да, не помещается. Все свое ношу с собой. Орешек будешь еще? Вот еще орешек есть. Орешек будешь? Сейчас засунет палочку и возьмет орешек. Это на мой кусочек палочки. решек же хочет. Нет, она засунет его сейчас. Отломай кусочек палочки. Ну хочет орешку. Ну, а, фимуси. Ломай кусочек палочки. Пусть ну, домой пойдешь. Идешь домой.